Всем доброго времени суток, катаны, С вами Аззи. Сегодня я поделюсь своим горячим мнением о только что просмотренном фильме «Мстители. Финал». В своем мнении я постараюсь обойтись без спойлеров, но сразу предупреждаю, что они возможны. Поэтому все-таки советую вам сходить на этот фильм до того, как посмотреть мой ролик. Тем более на YouTube есть замечательная функция «Посмотреть позже», которой вы всегда можете воспользоваться. Итак, во вселенной Мстителей пошел финальный раунд, и весь фильм «Мстители. Финал» посвящен тому, как полюбившаяся всем команда супергероев исправляет последствия глобальной катастрофы, которую устроил злодей Танос в прошлой части саги под названием «Война бесконечности». В целом, фильм «Мстители. Финал» очень сильно отличаются от «Войны бесконечности» по настроению. В «Финале» нет бесконечного экшена, размазанного по всему хронометражу фильма, как это было в «Войне бесконечности» и во всех предыдущих фильмах про «Мстителей». Остановитесь на секундочку и вспомните, как это было. «Мстители. Финал» условно можно разделить на три фазы, каждая из которых будет неким поджанром кино, и в каждой из этих трех фаз мы увидим невероятное раскрытие личности каждого из полюбившихся нам героев. Как я говорил, зубодробительного экшена на протяжении всего фильма ждать не стоит, поскольку реальный замес начинается только в завершающей фазе фильма. В двух первых фазах экшена практически нету, на самом деле можно было бы сказать, что начало немножко затянуто и к концу это все немножко утомляет, однако нет, поскольку начало фильма также весьма захватывающее и несет свой смысл в раскрытии всех главных героев. Конечно же, фильм не без недостатков, причем недостатки здесь полностью противоположны недостаткам «Войны бесконечности», то есть э, в финале исправили то, за что ругали «Войну бесконечности», но за что хвалили предыдущую часть «Братья Руссо» убрали или сделали немножко хуже. В фильме «Мстители. Финал» очень много отсылок на предыдущие фильмы киновселенной «Марвел». И когда ты это смотришь, ты осознаешь, что еще один последний раз ты совершаешь невероятное путешествие в эту уходящую 11-летнюю эпоху. И даже пустить скупую слезу. Поэтому я настоятельно рекомендую перед походом на «Финал» пересмотреть все предыдущие фильмы киновселенной «Марвел». Этот фильм ждали многие, поэтому ставки так высоки, и синдром завышенных ожиданий для многих может сыграть злую шутку. Однако, в целом фильм вышел шикарным. Да, косяки в нем есть, но поверьте, они не испортят вам удовольствие от просмотра, потому что фильм способен захватить нас с самых первых секунд и до самых титров. Я однозначно могу сказать, что фильмы «Мстители. Война бесконечности» и «Мстители. Финал» — это главные фильмы уходящего десятилетия. И, несомненно, они займут свое почетное место в истории мирового кинематографа. Ребят, ну а вы посмотрели фильм «Мстители. Финал»? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.